Всем привет, с вами канал Рыбохвост, опять то же самое место, уже мельчает не по годам, а по часам можно сказать, такая вот засуха тут, но, но походу рыбка тут по чуть начинает ловиться, хотя я сейчас здесь уже минут 15 и безуспешно. безуспешно пока вот на хищника резину пробовал фанатиковскую ничего не получилось Ксюшка на червяка и опарыша что-то у нее там клюет хорошо но результатов нету будем сейчас пробовать еще сейчас в течение часа если мы ни одной рыбы не поймаем поедем по соседним водоемам будем искать сюда мы приехали только потому что сейчас реально тут очень много рыбаков и как говорят что что-то ловится а что ловится все по разному говорят кто-то говорит что окунь растем хорошо ловится кто-то говорит что карп его кстати в этом году или в конце 18-го или в начале 19-го года зарыбили. И попросили то, что все, что меньше килограмма из зарыбленной рыбы, выпускать. Ну, пока мы видим только, как люди собираются. Мы рано не поехали, потому что Сюшке всего 6 лет, и а она вставать, как бы, ради рыбалки не собирается рано. Ну, сейчас, если что-то поймаем, обязательно попробуем заснять это. Если все безуспешно будет, в течение часа то ломанем на другой пруд тут сильный ветер и очень очень мелко здесь вот яма и получается резкий выход с ямы здесь по-любому что-то из хищника должно быть ну пока безуспешно опа трава я уже обрадовался да радости Ладно, следующего включения будет что сказать, я обязательно расскажу Ну как, красотка, нравится тебе рыбалка? Да. Не ловится, правда, пока, да? Ну да Ну клюет ну, да Клюет, это уже за. Вот поплавочек твой вижу Клюет Самое главное, что тебе нравится, да, рыбалочка? Да ну, это... А стоит. Да, куколка у тебя в теньке лежит Стои, стоит, да, стоит, смотрит на колючки прицепило вот эти веревочки а ноги закопала в землю чтобы она в землю да. Чтобы она да, и вот ребята тебе лайк поставят, да? Угу. <связь> ладно, рыбач лови мы тебя будем фотографировать, да, если поймаешь рыбу <связь>